В наших очках тебя не узнать. Команда, которая представляет набережно челнинский институт Казанского федерального университета. Команда КВН «Нечего терять». самые умные, самые красивые и самые обаятельные студенты Набежечленницкого института КФУ. Ну и бюджетники. Так, стоп! С чего ты за то, что платите круче? Ну, во-первых, у нас есть деньги. Подумаешь, деньги, зато у нас есть талоны на питание. вы типа умные, а вы типа тупые. Ребят, вот объясните, как этот человек попал на меньше... Ну там отбор был. Походу естественный. Так ради, хватит уже ссориться. А? Согласен, команды КВМ нечего терять. Мы начинаем. Добрый вечер, мэрия. Давайте представим очень наглый мальчик. Мама! <свес> Студент на программе «Кто хочет стать миллионером?» Вы ответили правильно на первый вопрос и получаете 500 рублей. 500 рублей! Ура! Я забираю деньги! Вот ты за или поздно этот разговор должен был состояться. Да, именно так ты и появился на свет. Так все и было. Мама, мам, М? мама, не, Мам такого тебе не расскажет. Пап, ну я всегда. О, дочер, ну ладно, давай, как там тебя? Алеша, алеша, ну тебе сейчас этим жить. Давайте немного пофантазируем. В набережных челнах появилось метро. Станция — автостанция. Автостанция, станция. Автостейшн — стейшн. Следующая станция — электростанция. В наше время не все находят работу по специальности. Давайте представим, коллектор пришел выбивать долг. Так, 43-й квартира. А, вот он, сейчас. Ого! Ты, Евгений Бондаренко. Ну я. Да, на фотографии ты другой. Какой? Ну, примерно вот такой. Слышь, Ч ты же этот 10 тысяч должен. Ничего? В смысле, что? Когда отдашь? Никогда. Ну, по-любому же отдашь. Это тебе сказал, не отдам. Я тебе дам, не отдам. Вот тебе 10 что завтра отдал, понял? Смотри у меня. А наша следующая миниатюра — Путина хирурга. Владимир Владимирович, ну, штаны надо снять? Ну, раз надо, снимайте. Ну хорошо же у вас, тут мне еще ФГДС назначили, не надо ФГДС, как уж не надо, раз назначили, надо, что это такое, вперед это? В машине ППС? Отпусти его. отпусти! Отдай фугаску! И табельное. верни. А. это не мое. А. А. Спасибо. Погодите, может отпустим его, а? Да как мы его отпустим? Он у меня вон, вон наручниками к двери прицепил, ключ а? съел. А я вам говорил, покормите меня. Да, ребят, что такие скучно, а? Когда вы меня уже отпустите? Да мы тебя не задерживали. Ты сам к нам в машину сел. О, ты что, скоро что ли? Давай-ка не быстрее, пока не пришел, обратно. Ребят, вот знаете, да? Перед игрой позвонил наш ректор и сказал, что если мы выиграем этот гран при, то у нас перейдет на бюджетку. Погоди, а нам он сказал, если мы не возьмем гран при, он нас на платку переведет. Команда кивань нечего терять, максимально мотивированный.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 Обучение по направлениям. Зок. Данс-ролл. Три и четыре. Турк. Шип-хоп. Хай-хилс. Джаз-фан. Школа танцев Даймонд. Приходи. Танцуй.